Здравствуйте, девчонки и мальчишки. Меня зовут Алиса. А вы любите видеоигры? Я очень люблю. Я покажу вам мою самую любимую игру, в которую играл мой папа, когда был такой же, как и я. Эта игра называется «Супер-братья Марио». Она была выпущена компанией Nintendo в 1985 году. Эта игра занесена в книгу рекордов Гиннеса, как самая продаваемая игра в истории. Главными героями игры являются Марио и его брат Луиджи. В игре надо пройти через Грибное королевство, ускользая или уничтожая солдат, черепашего короля Купы. Простите, у меня нет фигурки. Ну что, приступим? Папа, папа, помоги мне запустить игру. Папа, дай поиграть. Сейчас, сейчас, сейчас, Пап. подожди. Надо тут э, все проверить. Точно все работает. Папа, ну дай поиграть. Все-все уже дают. Смотри. Три, ну, с одной... <Sarazola> Звездочка. Папа, уже ну поиграть. Подожди, подожди, не ворывай. А ты сейчас еще джойстик сломаешь, и тогда вообще никто не поиграет. Папа дай поиграть. Так не ещ ⁇ за весь кон прошел. Сюжет игры очень простой. Черепаший король Купы посетил принцессу и захотел на ней жениться, чтобы завладеть гребным королевством. А Марио пытается спасти принцессу. Игра состоит из восьми миров по четыре уровня каждого. В игре очень много разных противников. Первый из них Гумба. Вы его встречаете первым. Это злой гриб. Растения пираньи вылезают из труб. А вот это черепаха Куппа. Куппа бывает нескольких видов зеленые и красные. Зеленые черепашки не отличаются умом, они просто идут и идут, и не думают даже, и прыгают в эту пропасть. А красные разворачиваются и идут обратно. А летающие черепашки называются паратрупы. Медузы продвигаются в воде рывками. Чип-чипы, рыбы, бывают обычные, плавают под водой и летающие, выпрыгивающие из воды и обратно. Братья-хаммеры, они без конца кидают свои молоточки и к ним очень трудно подкрасться. Черная пушка пускает снаряды через равные промежутки времени. Бази имеет огнеупорный панцирь. Огненная палка вращается вокруг центра. Лакиту летает на облаке и кидается дикобразами в спине. Лакиту можно убить обычным способом, но он Через какое-то время разрушается обратно. Дикобраза спинни. На них нельзя прыгать, но можно убить огнем. Король, Король Купа или Болзер является боссом. Он стреляет огнем и молотами. Его можно победить, прыгнув на рычаг или поразить огнем. При поражении Болзера огнем... В первых седьм... семи мирах видно, что под него замаскированы другие враги. Гриб превращает маленького Марио в большого Марио. Огненный цветок прев... превращает большого Марио в огненного Марио. Звезда дает Марию неуязвимость. Кирпич монет. В нем находится по нескольку монет. Выглядит просто так же, как и простой кирпич. Гриб жизни дает еще одну жизнь. Собрав 100 монет, игрок получает дополнительную жизнь. Лиана вырастает из кирпича, и по ней можно забраться на бонусный уровень. В игре есть три секретных прохода. Называются зоны перемещения. Они позволяют быстро переместиться в другие миры. Я дошла до самого последнего босса, но у меня осталась всего лишь одна жизнь. Ну ничего, позову папу, он мне поможет. Подписывайтесь на мой канал и ставьте палец вверх. Ладно, все, я побежала.